Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, которые будут смотреть наше видео Любовью Господа Иисуса Христа Хочу прочитать вам из главы 5 стихи 9 и 10 книги Откровения, которую дал Господь Иисус Христос младшему своему апостолу Иоанну, который был сослан на необитаемый остров Патмос,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 и племени и соделал над царями и священниками богу нашему и мы будем царствовать на земле хочу немножко объяснить вот этот 9 10 стих говорит о том после того когда иисус христос уже церковью придет сюда на землю во второй раз и он установит на земле свое тысячелетнее царство объединит Небо и землю воедино, и все будет под одним властью, под Иисусом Христом. Так вот он и объясняет, говорит, что когда он придет, то церковь свою, которую веровали в Иисуса Христа, как своего личного спасителя, приняли его искупляющую жертву на Голгофском кресте, омылись его кровью, святую, причистою и драгоценную от всякого греха, так вот, Господь этих своих детей возьмет свое царство, и они будут царствовать вместе со Христом, и Христос их соделает царями и священниками, Богу нашему. Представляете, братья и сестры? А особенно друзья, которые будут слушать, которые приближаются к Господу. Какая слава, какая честь, предназначенная тем, кто останется верным, будет служить Господу и омоется кровью Иисуса Христа. Господь поставляет Свою Церковь выше всякого начальства, небесных и земных. Он делает нас высшей чести ангелов. А теперь я хочу предложить вашему вниманию стих. «Великий Бог так возлюбил творение, что отдал Сына в жертву за Него». Ты, чудный царь, рабов своих истленья, возвысил выше ангельских чинов, В лучах твоих величия и славы, ты нищего возвысил быть царем. И крутким сердцем, и смиренным духом ты подарил из золота черток. Ты призываешь всех труждающихся и обремененных прийти к тебе! Такими вот, как есть, не требуешь от них ни золота, ни платы, а лишь любви и верность их сердец. Аминь.